Никогда не видел сын не видел до сын ре-ре мифасоля си. Вышел тяжелый понедельник. Так много, блядь, ч там? Прям-фрям-фрям, так много, блядь, там вокруг, блядь, да денег. До ре мифасоля си. Бич, ник, скажи мне, что такое стиль? То, чего ты никогда не видел, сын не видел. До, до, рэ, рэ, миг фасоль, ля, си, удашь Филипповый, вы. Вышел тяжелый понедельник, вокруг так много всего, бля, вокруг так много. До, ре. миг фасоль, ля, си, бич, скажи, это кизар, Ладно, включу вам свои демки, пока их никто не видит. Отчистлю из универа. Сейчас, сейчас Арсен. Вот, вот она. Во, во, во, Арсен, во, во, во, готов? Слушай. Так, сейчас я приглашу как-то пригласить транс. А вот. Арсен. Арсен. Салют Алейком, Арсен. Сейчас там будут танцевать. понял да да да та, да да да да да Чисто чисто дагестанское соло на гитаре. Понял. Рок группа дагестанская. Понял. Чисто выходит пацан. И вот это вот начинается. Да да да. Там вся. Там не движение вот это как он в конце зарядил вообще. Да, yeah, пиздец, да. Как у тебя дела? Да ничего, почему? Да ничего, потихоньку. Да, я это автоматом сказал, понял. Да ничего, потихоньку. Дома как? Да ничего, сейчас скажи. Да ничего, Бля, да короче, ничего, лежу, короче, сегодня. Короче, купил... Джибелюскую себе поехал там короче в видео взял И что, привезли, кор привезли короче домой включили пиздец такая хуйня просто вообще колонка джебиловская да да да поехал прикинь первая вещь в моей жизни которую я обратно сдал поехал сдал ее короче. она типа вот эта которая вот такая большая не она небольшая я взял себе среднюю возьми знаешь какую что в парке горка вам встали вот так на деревянку включили понял и вышли вот так вот танцевать. Я хотя как раз там танцевал в своей жизни. Там были, понял, дагестанцы с широкими штанами такими. У них кепки были такие, и сумки были поясные. Я нельзя никуда называть, и я танцевать, они вообще выпали с меня, пиздец. Или там рубашка, знаешь, такая, типа, белая. Индийский огурец, индийский огурец, вот такая, знаешь, песная рубашка. Да, огурец. Да, это пиздец. прикинь, прикинь, такой лук сделал. Чисто по кругу, как говорится, в этом вот, да, пиздец. Чисто фотосессия для журнала Вог. Когда в Москву приедешь? да, я думаю, что там к Новому году точно буду. Ты 28-го ты выступаешь, да, в Москве? Не-не, там, ну, возможно, да. Да. С корешем с этим, с Ватсхавой, да, с Чечнином. Алишер лучше. Кстати, почему говорят? Мне говорят, понял, некоторые твое имя не Арсен, а Алишер. чего да, это да серьезно. Короче, прикинь, еще в интернете я недавно увидел ходит слух что я армянин прикинь и что, да, у, меня, да, и что у меня фамилия качукян там какой-то ничего против армян не имею но я не армянин Да понятное дело. мне говорят из-за имени сначала мне говорят да нет он не лезгин он армянин я говорю да да говорю я тогда балерина где это вообще какой-то но был бы ты армян Ну вот здесь где армянин увидел вот ты где вот тут вот увидел Посмотри, как Может, это у нас, понял, везде снег, вообще тут по кайфу, у нас красота. У это нас вообще снега нет практически в Пит... Питере? Питере здесь. И что ты там? А ты там с Серегой? с Хусейном? Нет, Серёга уже по Москву поехал. Ты один? С пацанами своими? Да, да, да, да, да. Отвисаем, Мне да. Нравится. Мне нравится, что пишет Жене привет. <laughs> Женя! Ж... Привет! Женя отдыхает. Женя отдыхает, валяется, кайфует. Вот это, слышал, вот это вот? Почти, напишу, сейчас здесь, на улице с пацанами гулять идут. Вечером, Вечером? Да. А это, ты ее баллик видел. Кошатая морда, бля. Кошатая морда. С ней не то, что встречаться с ней. что то там. что то я забыл. Бу-бу-бу-бу, слушай, слушай. И вот это и есть сейчас. Но это старое, типа. Это вообще старое. Типа голосовой понял, где пацан говорит «Бля, я тебя прямо хожу, пиздец, я тебя пиздец Да, чью, я хочу. тебя пиздец хочу. Ты знаешь, да? Ты <свес> <свес> <свес> <свес> <свес> <свес> да я знаю. Я тебя хочу весь. Представим, не представляю, что здесь просто. Бля, такие в сидят там на хате чистого. Фонтуются. Рэпка, ты лучший, понятно. Че рассказываешь, что нового у тебя? Да, ничего плохого. Бля. У меня это уже вылетает туда, просто. Да, чё, Москву хочу, уже скоро поеду. Вообще, соскучился по пацанам. По пацанам, поеду. тик совместно совместные снимем. бля, это вообще обязательно, братан. Да, по соскучился, чё, родные пинаты. Бля, надо будет поехать еще в КТОЧ поедешь с нами, бля... Как мы висели, ёбаный урод, бля, вообще просто. Женя, Женя... стоит в трусах, понял, читает караоке, мимо вообще, мимо, мимо просто, понял. Пацаны плоды из бассейна опускают, вы что вообще? Бля... Что, из, бля? Бля? Бля. из бассейна? Да, прям с бассейна. Вообще это так угарно было, понял. А главное, пацан, чей коттедж, у кого день рождения был, кореш наш, он вообще спал. То есть пацаны спят, понял, мы чисто на движениях там бегаем, да, туда-сюда, ну, туда, там делаем пару а о чем спал? Ну, мы приехали в 4 утра. 4 утра. Бля, эти коттеджные тусы, на самом деле, такая тоже тема, знаешь. Мне они не особо нравятся, я люблю больно. Ну, да, просто... потом ехать, ехать потом оттуда утром просто заёбывать. Это, блядь, мы с ним, когда ехали, два камня, где-то два овоща, я вообще ничего не понимал, что происходит. Это вот самое херовое. А вот так, если чисто забраться где-то посидеть, покайфовать, в коттедж если едешь, это, блядь, это куча. Да, чисто посидеть, ну, там, ну, здесь, так, посидеть, туда-сюда, пацанов позвать, да. Девочку, недевочку, там взять, вот это вот. Ебучку. Не, ебу, ебучку. ебучку, ебучку. Так тоже? Че, нормально, дали вам? Сок. Сейчас, сейчас. Вот это вот это вот. я вчера записал. А тогда за до припева. Нет, перемотай на припев. Блядь, у тебя с интернетом проблемы? Ты что там в горах? Порида! <режит> <режит> Детство, помню наше место. Наше место. место. По шестнадцать устали целоваться. Ты взяла ты мою взял... футболку. футболку. Слушай, ебучка, какую третью успела? снимай мою футболку, ебучка, блядь, охуенная себе. Еще мы тоже пиздец будет, она, блядь. Че еще расскажешь О. мне? Я? Так-то футболку мы взял. Ну, ты понял? мою футболку. Снимаю, Ты конкретно лагаешь. Сейчас, смотри, как я сейчас. Ты сделаешь. Я включил Не Просто интернет тут может быть плохой. Король два брата. Понял? На дыр и на зыр. а а Давай, давай, давай. Брат... Давай, смотри, было ты два за... Ты зависаешь. Решили не узнать. А Че он творит? Плохо тебя слышно, Арсен, повтори, побратише. <свят> ты зависаешь, говоришь. <свят> я не понимаю, брат, что ты говоришь, еще расскажи. А это у тебя. меня? У тебя плохой интернет, у меня нормальный. Пока. Ты такой сейчас не знаю. По братски. ж нормально? Более-менее. Буща нормально, о, о, о. сделай лицо, сделай вот так вот, сделай, а. вот так на дне вот сейчас, сейчас, сейчас, стой, Давай, стой, стой, не-не, неправильно. Стой, бля, бля, или по-братски одну секунду подожди куда он пошел куда он делся Базара нет? Рассказывай. Правда. Чай, крылья, э -э -э -э -э -э. Покорила меня, сука, твоя правда. Мы бежим с тобой, вот как будто... Одевай свои колготы, мы пойдем гулять. Когда, когда у будет? А? Давай перезайдем, просто заново сделаем попозже. Попозже заново Сто сделаем? Нет, вот так. Ожидание от Ярнглезер. Странно, вообще инстаграм тупит как-то очень странно. Наконец-то, бля, пиздец он тупит, бля, ваху. Скажи что-нибудь. воу во слышу пока. Скажи что-нибудь. Скажи что-нибудь. Знаешь песню Мадина? Мадина, Мадина. Мадина, да, конечно, Знаешь, что ее удалили? А, вот, устой. Знаешь, чисто едешь с паханом на черной Тойоте Камри, где-нибудь между Дербентом и Махачкалой, горы справа, там же эти я горы, не... типа, я забыл, ну короче, типа прям вдоль. Я понял, э да, -э -э... я понял, о чем ты говоришь. И там где, с Хасавюрта выезжаешь с, с, с братом старшим. И с его кентами, понял? И с его кентами. А вот новый трек от Сены. -а. Это новый трек от Сены. -а. Прикинь, у тебя такой трек будет по-братски, я так буду по нему зажигать. <связывая> <связывая> <Мне> <связывая> так я нравится. на месте сижу, но у меня душа танцует Ты на лестнице сидишь? На месте сижу, но а, душа вижу, У меня всегда душа танцует, когда я это слышу. Я сначала подумал, нет, если прислушаться, кстати, у этого пацана он понял так не, это ты, ты, ты замечаешь, ты знаешь что, что во многих типа кавказских песнях таких автотюн тюнущие жесткий. Да, да. У меня даже есть. Один трек мне скинул пацаны, там прям такой тюн. То есть там включаешь как на этом сообщении голосовом, понял? Да, да, да, да, да, да. да, да там вообще мясо. Прикинь, какие оказывается Янг так начал с них делать музыку такую. Да, я тоже на самом деле так считаю. Во, -во, -во сейчас скажу. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Тревис, Трэвис, ну короче, Аюб Вахагаров называется песня чародейка, его называют в Ногистане, знаешь, как Трессия. Yeah, ты, ты прикинь, какие даги прохабанные, вот они никто ни разу не сказал, типа, фу, автотюн. Все слушают не Да они не танцы. знают. Нет, по сути, они же не знают, что это. Прикинь, кто то скажет, фу, yeah, фу, фу". Прикинь, кто то скажет, реально, фу, асхаб, ты боишься, Мадина не твой трек. Yeah. Yeah. Вот. Сейчас. Слушай. Вот. Просто, я не говорю, скот просто. И главное, у него понял, тут есть даже вот такая тема ВКонтакте. То есть, вот, пожалуйста. А, нифига себе. Да, да, у него таким шрифтом, как у тебя на, на Tina Shell, таким шрифтом выпуск. Помнишь, был написан? У него таким шрифтом написано, типа, дагестанский сборник там, все такое. И он стоит у микрофона в наушниках, так, и, знаешь, Микрофон такой дешевый еще, типа. Да, да, да, да. От, да, скайпа, да, от... Да, да, от скайпа микрофон. Чисто. Я, не, я недавно вспоминал, есть видос, короче, э, где чувак записал трек про вольную борьбу. Здесь <звук> да, какое-то, типа, там на студии, там, вольная борьба, там, что-то такое. Что, реально прям нормальный трек записал? Не по угару, типа, а прям вольная борьба. обхожу, трек... зайки, кидаю, я у ну, ну... тебя там вот это, да? Ну, трек, трек не нормальный, но это давно было. Слава у тебя под песню. Это вот это. Я, короче, вчера в был вырезал твой голос, надевай свои колготки, и хотел наложить на песню Ленинград. Не самая моя любимая песня. Она хуйня, на самом деле она кайфовая. Под нее прям вот так хочется Вот так понял? Вот такие движения. А так самая любимая моя это всем отцам и матерям. Это вообще топ, это, это Вообще -во просто за душу, да. Она, ее да. просто матушка моя тоже любит. Моя матушка вообще песни не, не особо любит новую, но твою она эту любит. Это сейчас скажу. Сейчас... Знаешь эту песню? Владимирский, Централ, Ветер, Северный, это знаешь? Конечно, да. Короче, я думал наложить, понял, твой голос на минус. Чтобы вот так получилось, Суши. Ну и это, короче, я нашел версию, где фьючера наложили, это пиздец, Лугар, Суши. Даже кафока смотри какая. Да, смотри, даже в гип попадают. Да, да, я вообще вам хуй, да. Да, братан, как тебе такой расклад? Бля. Смотри. Раз, два, а зачем так много? Ааа, пачка сиг и... не, а, не, не, не, при чем... не, не <свят> причем тут же не в этом дело. Просто, короче, что-то я забыл, прикинь, то что они у меня кончаются. Я смотрю, такой, три пачки лежит. И на всех написано мертворождение. Реально мертворождение на всех трех написано? А, не, рак горла на третьем ну вот, видишь, там вообще редко попадаются. Знаешь, тебе пишут, Тел... па пацан пишет лизгин, вон и вижу. Я чанрсен лизгич, а рхэх пишет. Я, я учился говорить на, на Аварском недавно, очень трудно получается. И хао? И, и, и. Не, я тоже так немного знаю. Ну я тоже, ассам самом хао ду иду. Короче, сижу на паре. Это не рассказывает историю? Сижу на паре. Посмотри на его кхай бля. Кхай э, малые, что не поделили тут, бля? Сижу на паре, типа, подходит ко мне девочка, она, э, девушка моего однокрупника, он с Южной Сити. Она говорит, слушай, а в Ингушетии какой язык? Я говорю, английский, ну по угару, английский, говорю, она, она, она, она, короче слушает меня, говорит, что реально английский? Я говорю, да, она говорит, и как вы общаетесь? И ее парень, Кударс, говорит, а алейкум, how do you do? Я, пиздец, я так выпал, я подумал, прикинь бы, у нас так общались, типа, Эй, бра, what's up? Ассалам вот алейкум, how do you do? What's Бля, да, на... на самом деле, я, короче, знаешь, что недавно узнал, то, что очень много людей, не знает то, что Дагестан входит в состав Российской Федерации. Я знаю, я это понял давно. Когда мне говорили, уезжай в, свой, в, свою, в свою страну, я подумал: блядь, это, это да. что? Хачландия, может, Чуркистан? Какая моя страна? В любом понимании, не знаю. Но это жестко, короче. Ну, не все знают, понятное дело. Все думают, Ну, я не знаю, братан, типа, ну, как можно этого не знать? как можно не знать песню Асхабом один? Не, ну это еще так. Ну все равно, как будто от гепарда тоже надо знать, правильно я говорю. Не, ну бывает же. Бывает же, да, вот эти вот. Вот эти вот моменты да, да, мне прям сенички сейчас захотелось, понял. Вот эти вот тоже. Матушка позвонила и говорит, что ты так ржешь сильно. И, короче, гуай же вот эти вот моменты. Ты, кстати, когда приедешь в Москву, мы, наверное, Жене переедем. Я так подумал, что ты, блядь, заеб жить уже. Далеко. Вот. Красавчики вообще, красавчики. Только не да. знаю, куда, понял. Но надо куда-то переехать, куда. -то. Короче, пацаны, пацаны, хотел сказать. Кто меня прокинет, того я сам опрокину. Не, ну так-то мы тоже не с пустыми руками пришли. Я, кстати, так и не понял, что за шутка это была сначала, потому что. Я так, ну, я так понял, там ситуация была. То, что это старший приехал. Магнитова, есть что за песня там? Как он сказал, маками вот, живет ну, Маки Сагаипова. Сагаипова. моя любимая, давай. Да, да, да, да, Гири вообще нормально делает. Чего вы с ним общаетесь? Да не, мы так, когда я его выложил, так перекинули. а да. Салам кинули, да, друг другу, есть еще на связи остались. Сейчас, погоди, я снюс возьму секунду. <тарказа> <тарказа> тормози дай пазер что ты там для тормози дай пазер эй для своей так-то тоже можно базара нет <свят> я кстати я просто общительный пазер <свят> в смысле пазер я просто общительный скажи честно пизду лезал или как там это было как он ему сказал подожди сейчас вспомню из фильма Криминальная штива помнишь, они в кафе сидят? Да, да, да, да. Я помню этот видос. Я, я, забыл... ага. я кидаю, кстати, два. Всегда по два кидаю. Отвечаю всегда по два кидаю. С Тренировок понял? Ты типа из-за того, что тренировался? У что меня привычка. Я не могу вообще без него. Вообще никого. У меня понял. Вчера, когда у нас кусовка была. У меня, я такой сплевываю, снес, и у меня кожа с губы, короче, вылетает. И я ее прям отодрал. Я прям вообще говорю я не могу. Зато, зато сигареты не курю. Типа, вообще без проблем. Но на самом деле лучше сигареты Во вообще лучше не курить, но пиздец, это прям зато я на не кидаю, понял? Как кидал? Пиздец, как я кидал его. Я ее под верхнюю кидаю, под нижнюю, и вот, вот, вот, вот сюда Знаешь, да, эту тему? так Что? Когда, короче, борцы, когда после тренировки уходят, когда они потные, когда поры открыты после тренировки, под верхнюю, под нижнюю кидают, сюда кидают. Ну, кожа открытая, ведь поры кожи открыты, и вот так вот сидят они. Я Где не знал куда? этого, извините. Это вообще... Я такого я... не видел. Это жесть какая-то. Это прям максимальный уровень. Я, если бы так сделал, я бы умер, наверное. Ну, а потом перестал кидать, но все равно снизу трудно не кидать. Я пиздец как люблю вкидываться. Особенно в электричке едешь, когда... <coughs> вот так вот. вот я помню один раз... Я Еду в электричке, Женя напротив меня сидит какой-то таджик с женой. И он увидел, что я с ним скидываю, вот, и он на меня смотрит, улыбается, я такой думаю, бля, чего он смотрит? И он достает целый карман, такой целый пакет шпака, и мне вот такую ру руку руку протягивает его, дает. Мы с ним закинулись, в смысле, посидели там, сплюнулись вместе, пиздец, мне так это понравилось. Я это на всю жизнь запомню, такой пацан кайфовый был. У него жена еще как угорала, пиздец, говорит, такая, ну что ты типа делаешь? Так, тогда тоже Владимир Централ. Бля, жестко, Ну, снюс это жёстко. Вообще, все это плохо. Да, да, конечно, все. Надо дети Да эти младшие, пятнадцати. Я возьму телефон. Не, не, как там сказал. Пачка снюса никогда <смех> я не закончится. <никак> <смех> Бросить кидать. Как ты там мисточку. говорил? Как ты там лежал? <смех> а в Питере, кстати, я видел. Это. Резгин приехал туда, один, знаешь, такого. Он на самом деле армин себя под Лизгины выдает. Да, ты? Да. А что Да, это я. Я на самом деле вообще канадец улитый. У тебя будет еще сольный концерт в этом году? Ну, в девятнадцатом, до, до лета. Нет, ты че не? Не хочешь? А зачем? Вот был недавно. Ну и чё, по кайфу не А да, может, каждый день вообще их давай. Ну... Тихо у меня что с у не смеши меня, зайдёшь, Погоди, там, посмотри, включить песню Юсуп Алиев, Волк. Юсуп Алиев, Юсуп Алиф, что-то знакомое, дядя мой, что ли? У меня папа в детстве, знаешь, как шутил? Мы когда с ним смотрели фильмы всякие, знаешь, там, типа, снимается Стивен Сигл, понял, жан Кот Ван Дам. Он их имена, mm -hmm. на подказки имена менял. И Стивен Сигл, он, знаешь, как его назвал? Саварбик, я вот как сейчас помню. Как? Саварбик. Саварбик? Угу, угу. Человек. Это, короче, членское имя. Жан-Кот Ван Дамма, он Джабраилом называл. Бля, я как хахаллю. Пиздец. Мы так угорали. Там в главных ролях Джабраил и Саварпик, понял? И они такие там ставят в ударки. Так, Юсуп Алиф. Ю... Юсуп Алиев, пишу, почему-то ты выскакивай. Волк, да, песня называется? Волк. Это пацан, Я знаю эту или... песню. А это это его песня или это перепятая песня? <реку> бля, это пацан, Я не бля. помню, но текст знакомый очень, типа, реально слышал. Да, да, да, смотри, смотри, это пацан. Вот сейчас, стой. Сейчас, сейчас, да, п... <реку> Блять заебёшь, да, бля, заеб... О, видишь, это пацан? Ну, походу, да. Кавказская эстрада, часть первая. <реку> <сос Buchanan> Entonces, народным, народным артистом Дагестана стать. Ну, Все, замечтался. Арсен замечтался уже, да, говорит. Я обовкачусь, я волком. Я тебе когда написал Универ, понял, я приезжаю, короче, в Универ. Вот, было. Позавчера я в Универ приезжаю. И у меня там все, в смысле, стоят, понял, в нарядах, попахах, короче, все стоят, типа, вообще все, там у нас какой-то концерт был, там, дагестанский, флаг, ингушский, флаг, там, армении, Азербайджана, флаг, короче. И, и, и мы, я пытаюсь зачет сдать, а зал рядом находится, где концерт, и там прям дубасит, короче, резгинка, дубасит, дубасит. И у меня препод сидит и пальцем в то отбивает, короче, отбивает, отбивает. Он на меня смотрит, понял? Он на меня смотрит, говорит, Маскуров, я говорю, чё, он говорит, давай быстро зачет сдавай, иди, танцуй. Я, пиздец, смысл, я сижу, никак, как бы не вырвался, я бы так вырвался. Почему у меня в школе такого не было? У меня в школе, кстати, тоже такое. Вот честно, я вот в школе вообще один черный был. Когда с пацанами потом не познакомился, я говорю, я вообще как-то... А потом, когда я уже понял, в универ поступил там вообще. Там просто все. Я в школе, ну, практически, там еще парочку были, кроме меня. Ты возмаглаждалочек? Да, конечно. Из малого дома родной. в Мало, у меня было там, но ну, у меня вообще больше не было. дагестанцев там два-три человека были, но они пиздец самые главные были. У них у первого появился iPad, когда я вот так зимой заку его взял. И все такие, о, -о, -о по-братски Джабраил, у тебя iPad? Он говорит, да, у меня iPad. Новый год, Махай будешь, ну это у меня вообще телефон, ну, типа, новый сенсорный появился вообще очень поздно, и я этому рад. Какой был такой Nokia слайдер, который наверх подвигается. 5000 Там еще справа были. У меня, у меня, у меня, короче, не Nokia был. Точнее, у меня был Nokia, но не слайдер, у меня был просто такой, знаешь, серый такой маленький. Который кирпичный, имеешь в виду, такой. Да, такой, да, мне даже, да, да. Я похожу на сказал, на, ходи. Нах, нах, лови. На пяти балках давай его. А потом понял, а есть такой телефон. Че? Кстати, у меня позже всех телефон в классе появился, я пиздец, все там в игры играли, а я ходил без телефона. А потом появился у меня телефон, потом борцовки помню свои первые. У меня появились. Тебя очень плохо слышно. Сейчас лучше? О, сейчас лучше должно быть. Я по-братски снюс кончается. Сейчас... Ты меня слышишь, Арсен? Ну получше, получше но ты лагаешь. Мне кажется, это у тебя точно проблема. У меня ЛТЕ три полоски. 4. Сейчас стой вот так сделаю. Сейчас.